по тексту Елены Леонидовны Вартановой о медиа-среде. Какие проблемы рассматривает данный текст? Первое. Проблемы влияния медиа-среды на познавательные способности человека. Второе. Проблема использования медиаресурсов. Третье. Проблема зависимости человека от гаджетов. Четвертое. Проблема человека-медийного. Ну, вот здесь можно сказать, что вторая и четвертая в общем-то, разные формулировки одного и того же. Пятая проблема медийного человека как неестественного. Такая проблема тоже ставится в данном тексте. Я выбрала первую проблему, мне она показалась удачной для, нашего, для наших целей проблема влияния медиа-среды на познавательные способности человека. Не забудьте, что слово «проблема» должно фигурировать в начале вашего сочинения. Далее вы приводите примеры из текста, которые должны быть связаны друг с другом. Первый пример – и комментарий к нему, затем второй пример из текста – обязательно комментарий к нему. И, кроме того, смысловая связь между примерами должна наличествовать, иначе оценка будет снижаться. Давайте посмотрим, что мы будем делать, когда мы будем читать текст и как нам подготовить наше сочинение. Я советую выписать слова, которые фигурируют в данном тексте, полезные с точки зрения того, чтобы не повторять одно и то же. Информационно-коммуникационные технологии, медийная среда, медиапространство, медийный мир. Время без гаджетов и без исключенности поток онлайн-коммуникаций. Визуальная информация. Визуальная грамотность. Рекомендую выписывать обязательно слова, которые вы собираетесь использовать в вашем сочинении, которые вам могут пригодиться. Не обязательно все, но какие-то из них обязательно. Далее рекомендую использовать в сочинении в каком-то виде, в котором вам покажется удобным и правильным первое предложение в тексте текста или его какую-то часть мы все носим в себе маленькую частичку человека медийного не можем без телефонов компьютеров телевизоров словом цифровых гаджетов и главное мы не можем жить без самой информации либо вы начнете с этой мысли и включите в качестве первого примера в тексте либо вы можете включить эту вторую половину вашего сочинения, когда вы будете завершать свой текст и вам нужно будет выйти из текста. Это тоже очень удачный момент. Я бы посоветовала отметить в тексте предложения 4, 6 и 7, в которых говорится о человеке естественном Джона Лока 18 века, о человеке общественном Жанна Жака Руссо, поскольку Автор текста нам объясняет, откуда у нее взялось это выражение «человек медийный». А вот отсюда объясняет Елена Леонидовна Вартанова. Далее мы обращаем внимание также на предложения 8 и 9. 19 век связан с понятием человека экономического, 20 век с понятием человека социального. И вот уже в 11 предложении, которое мы для себя тоже выделяем, говорится о зависимости мира идей от информационных технологий от медийной среды Далее я отметила для себя предложение 29, оно очень важное. Оно отвечает на вопрос, кто в состоянии развить познавательные способности. Фактически идеальный человек медийный – это тот, кто справляется с вызовами технологической революции в области доставки информации, в области преодоления информационной избыточности. Ну и я попыталась представить, как бы я написала сочинение или часть этого сочинения, как вот я себе это представляю. Давайте посмотрим. В тексте Елены Леонидовны Вартановой рассматривается проблема влияния медиа-среды на познавательные способности человека. Автор текста разделила свою статью на две смысловые части. В первой части текста Вартанова объясняет, Откуда появилось понятие «человек-медийный»? Она вспоминает человека естественного Джона Лока, признававшего значение практического опыта формирования человека, человека общественного Жанна Жака Руссо, заявлявшего, что человек получает опыт не только в общении с природой, но и в процессе взаимоотношений с социумом, а также введенное в XIX веке понятие человека экономического и в XX веке понятие человека социального. Все это помогает автору во второй части статьи перейти к проблеме влияния медиа-среды на способности человека и сказать о том, что представитель новейшей эпохи не должен быть хуже и глупее своих предшественников в 18, 19, 20 веков. Неужели мы окажемся по своему развитию слабее? Отвечая на этот вопрос, Доктор наук Вартанова отметила, что в последние годы ученые фиксируют зависимость мира идей от информационных технологий, а значит, познавательные успехи человечества целиком связаны с тем, насколько удачно по назначению личность будет использовать информационные возможности, предоставляемые медиапространством. Автор справедливо считает, что способности могут усиливаться за счет усвоения огромных объемов информации или снижаться, если теряются навыки, выработанные человечеством на предыдущих этапах эволюции. Кроме того, по словам Вартановой, идеальный человек медийный, иначе говоря, человек 21 века, это тот, кто справляется с вызовами технологической революции, тоже, то есть может противостоять гаджетам, которые не управляют им, а помогают ему в поиске необходимой информации, но не загружают его информационной избыточностью. Такой человек легко отметает малозначимое во имя главного. Он умеет так организовать свою медиа-среду, что не развлекается, играя на смартфоне, скользя в потоке онлайн-коммуникаций, впадая в зависимость от них, а отбирает насущно необходимые ценные, нужные материалы, которые понадобятся ему для дела. Автор убежден, что время потраченное на гаджеты не утекает впустую. Если человек включает внимание, память, формируя новые знания, использует традиционные способы осмысления информации, то есть в таком случае влияние медийного мира будет позитивным. Я согласна с точки зрения автора и попробую объяснить свою позицию. Я оставила этот фрагмент текста для каждого из вас. Пусть каждый из вас напишет несколько предложений для того, чтобы выразить согласный или не согласный вы с точки зрения автора. Не забудьте, что вы должны обязательно обосновать свою позицию. И поэтому я оставляю вам здесь несколько предложений. Их может быть два, их может быть четыре. Вариант концовки для меня таков. Безусловно, текст Вартановый очень полезен, потому что автор текста заставил меня критически посмотреть на мою увлеченность медийной средой и собственной медийностью. Я должна больше работать над собой, чтобы общение в мире пространстве приносило мне пользу и развивало меня.